Коллеги, добрый день. Давайте начинать будем. Пожалуйста, поставьте плюсики, как меня видно и слышно. Всем ли меня видно и слышно? Да, спасибо, вижу. Так, зовут меня по Елена. Я эксперт журнала Госзакупки Ру и специально приглашенный госплощадки ОТС. И сегодня давайте мы с вами рассмотрим тему.

На вебинаре особенности предоставления обеспечения по госкубкам в 2020 году. Давайте будем начинать. Итак, в ходе вебинара вы узнаете, чем отличаются обеспечение заявки, обеспечение контракта и обеспечение гарантийных обязательств, каков порядок замены обеспечения исполнения контракта в 2020 году, кто в 2020 году не предоставляет обеспечение исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств

какой а был порядок для предоставления обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств для субъектов малого предпринимательства и социально-некоммерческих организаций, и а, когда обеспечение исполнения может быть снижено сказчикам, а также а, когда обеспечение гарантийных обязательств отменено, и на что обычно сказчики устанавливают обеспечение гарантийных обязательств.

Итак, обеспечение заявки. Оно предоставляется участникам закупки в виде денежных средств, либо банковской гарантии. И выбор способа осуществляется самим участником закупки. Денежные средства перечисляются на специальный счет, который открыт в банке. И банковская гарантия получается также в банке для, предоставления, для участия в конкурентной процедуре.

Итак, заказчик обязан установить э, в документации размеры обеспечения заявки и также требования к банковской гарантии. Обратите внимание, что срок действия банковской гарантии, э, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки, должен быть не менее двух месяцев э, с даты окончания срока подачи заявок. Если денежные средства вовремя не поступили на спецсчет э, в банке, то, соответственно,

заказчик заявку не получает, то есть оператор электронной площадки он блокирует эту заявку и возвращает ее участнику закупки. Также, если деньги все-таки там есть на спецсчете, то эти средства блокируются на спецсчете в момент окончания подачи заявок. То есть вам необходимо успеть положить деньги до того момента, как по времени на ЭТП закончится срок подачи заявок.

Далее, когда вы эти средства обратно получаете, да? когда они становятся вам доступными? В течение одного рабочего дня с момента подписания и публикации протоколов, итогов протоколов итогов либо протокола рассмотрения, в зависимости от того, сколько было допущено заявок, в случае отмены закупки, отклонения

Заявки участника, отзывы заявки самим участникам, получение заявки после срока подачи, либо когда в процедуру закупки вмешался контролирующий орган и, соответственно, заблокировал дальнейшее значит, подведение итогов и заключение контракта. Далее. значит, Размер обеспечения заявки.

На участие в конкурентных закупках устанавливается от 0,5% до 1%, если закупка менее 20 миллионов, начальная максимальная цена закупки, либо от 0,5% до 5% начальной максимальной цены контракта, если закупка более 20 миллионов. Не предоставляют обеспечение заявки, если участниками выступают государственные и муниципальные учреждения.

Обеспечение исполнения контракта – это денежные средства, которые переводятся на счет заказчика победителем закупки, либо он предоставляет банковскую гарантию. Размер обеспечения исполнения контракта в 2020 году составляет от 0,5%. Как мы с вами знаем, раньше это было 5%.

До 30% от начальной максимальной цены контракта. Часть 6 ст. 96.44 закона. Если контракт предусматривает выплату аванса, то размер обеспечения заказчик обязан установить в размере аванса. Если же размер обеспечения исполнения контракта больше, чем 30%, то соответственно аванс, размер обеспечения устанавливается в размере аванса

обеспечение исполнения контракта а, предоставляется до заключения контракта победителем закупки при том а, если это денежные средства, то соответственно это платежное поручение о том, что вы перечислили на счет заказчика денежные средства в том размере в, ко в котором они были установлены в документации о закупке. либо это скан копия банковской гарантии, которую вы прикрепляете в личный кабинет

в карточку контракта до момента заключения контракта. При том банковская гарантия должна быть действительно больше, чем на один месяц до, после, точнее, срока исполнения контракта. То есть срок исполнения контракта, например, до 31.12.2020, то, соответственно, банковская гарантия должна быть до

до 31 января 2021 года.

Далее контракт заключается после предоставления обеспечения и если вы э, при подписании контракта на электронной площадке не прикрепите обеспечение исполнения контракта, оно требовалось, да, документации, то соответственно заказчик обязан будет признать вас уклонившимся от заключения контракта и отправить сведения в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех дней.

Далее. Заказчик обычно устанавливает обеспечение исполнения от начальной максимальной цены контракта, но есть исключение. Это а, закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Да? А, то есть здесь у нас а, обеспечение исполнения контракта рассчитывается от цены контракта по итогам либо торга в аукционе, либо по итогам а, предложения участников в конкурсе. Да? То есть при оценке уже...

Именно той цены, которая будет выведена и признан победителем участник. От нее рассчитывается и, соответственно, уже в сам контракт добавляется по итогам проведения окончательной процедуры, например, подведения итогов. В 2020 году появилась возможность у поставщиков менять способ обеспечения исполнения контракта,

то есть можно заменить, например, банковскую гарантию на денежные средства, либо наоборот, да? то есть если вы отправили заказчику денежные средства, то в процессе исполнения контракта вы можете заменить денежные средства на банковскую гарантию. Раньше это было невозможно. Также с 2020 года за выполненный этап по контракту средства обеспечения исполнения могут быть поставщику возвращены.

А, Притом это происходит пропорционально, то есть э, в зависимости от этапов контракта, которые были установлены заказчиком, если э, поставщик выполнил, э, например, первый этап полностью без неустоек и э, работы полностью приняты, либо товары поставлены, да, и заказчик их принял и оплатил, то, соответственно, за первый этап э, можно вернуть обеспечение исполнения, если вы успешно справились с этой задачей.

Достаточно обратиться к заказчику, да, и, соответственно, можно это сделать. То есть высвободить деньги, которые у вас а, были а, в качестве обеспечения исполнения контракта, отправлены на счет заказчика. Сократить обеспечение исполнения по контракту заказчик может, если уже по исполненным этапам нет ниустоек, либо они погашены, и по выплаченному авансу товары поставлены, если был предусмотрен аванс.

Обеспечение гарантийных обязательств. Что такое гарантийные обязательства? Это официальное согласие поставщика возместить возможные убытки, которые связаны с эксплуатацией поставленного товара, работы либо услуги за свой счет. Заказчик может требовать от поставщика обеспечения гарантийных обязательств, если требования к гарантийным обязательствам есть в документации.

Обеспечение гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной максимальной цены закупки. Обеспечение гарантийных обязательств не применяют заказчики в следующих случаях. Если победитель казенное учреждение и с ним заключается контракт, если а, закупка а, проходит на предоставление кредита,

и если предмет закупки, выдача банковской гарантии. И заказчиком выступают бюджетные, либо государственные и муниципальные унитарные предприятия. Также с 1 июля у заказчиков появилось право не устанавливать обеспечение гарантийных обязательств.

Так, ну и давайте в табличке посмотрим сходство и, и различия. Да, обеспечения заявки, обеспечения контракта и обеспечение гарантийных обязательств. Итак, у нас обеспечение заявки это деньги на спецсчете в банке, либо банковская гарантия. Обеспечение исполнения контракта деньги на счете заказчика либо банковская гарантия. И обеспечение гарантийных обязательств это деньги на счете заказчика либо банковская гарантия.

Обеспечение заявки требуется всегда, ну, если оно установлено да, в документации. Обеспечение исполнения контракта может не требоваться для определенной категории участников закупок. И обеспечение гарантийных обязательств может не требоваться вовсе, да, совсем. Обеспечение заявки у нас размер это от 0,5% до 1%, если закупка до 20 миллионов

от 0,5% до 5%, если закупка свыше 20 миллионов. Обеспечение исполнения контракта размер от 0,5% до 30% от начальной максимальной цены контракта. И обеспечение гарантийных обязательств до 10% от начальной максимальной цены. Возврат денежных средств происходит.

Обеспечение заявки через один рабочий день, да, средства становятся доступными на спецсчете, то есть они разблокируются. А обеспечение исполнения контракта, возврат происходит через, точнее, в течение одного месяца после исполнения контракта, да, 30 дней дается заказчику на то, чтобы он вернул деньги поставщику.

И э, гарантийные обязательства обеспечения, возврат денежных средств происходит в течение одного месяца после окончания гарантийных обязательств. В отношении банковской гарантии с, э, в качестве обеспечения заявки срок банковской гарантии не, не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Э, обеспечение исполнения контракта срок банковской гарантии на один месяц больше, чем срок исполнения контракта.

И в отношении обеспечения гарантийных обязательств срок банковской гарантии на один месяц больше, чем окончание срока гарантийных обязательств на товар. То есть вот они сходства и различия. В отношении замены обеспечения э, исполнения контракта появилась так, такая возможность в 2020 году по пункту 7 статьи 96.

44 закона. Такую замену можно проводить при частичном исполнении контракта. при Притом, значит, кроме уменьшения суммы обеспечения, можно сделать и заменить сам способ внесения, да, то есть денежные средства заменить на банковскую гарантию и наоборот. Также, если в контракте установлены этапы, то должен быть выполнен хотя бы один этап,

чтобы менять обеспечение исполнения, либо уменьшать его. И по уже исполненным этапам не должно быть неустойок, либо они погашены. Если был аванс, то, соответственно, товары за оплаченный аванс не должны быть поставлены. Когда у поставщика не получается внести обеспечение банковской гарантии, участник, например, не успевает получить

банковскую гарантию и поэтому приходится вносить обеспечение исполнения собственными средствами после этого уже когда частично будет исполнен контракт то можно заменить его банковской гарантией также причиной могут быть то что поставщик не знает как работать с банками да либо не успевает по времени еще одной причиной может быть слишком высокая комиссия да, за выпуск банковской гарантии особенно когда

Цена контракта невысокая, но комиссия банков она составляет достаточно значительные суммы. Да, например, вот у, из личного опыта за контракт в 980 тысяч, который я выиграла, банковская гарантия, комиссия банка была 17 тысяч рублей. То есть это очень, конечно, много, но тем не менее. Вот. Здесь вообще комиссия банка зависит от того...

Сколько, насколько э, длится, да, каков э, срок исполнения контракта, да, то есть длительность, если это год, то, соответственно, они берут много, да, если это меньше года, то уже сама стоимость комиссии поменьше. И зависит от, от цены контракта. Да, то есть э, на ту сумму, на которую вы заключаете контракт, э, рассчитывается, соответственно, вот эта вот комиссия банка, которую они берут.

И также причина еще одной, почему не могут получить вовремя банковскую гарантию, является то, что поставщик недавно на рынке и, соответственно, ему отказывают в получении банковской гарантии, так как у него нет опыта в государственных закупках. Такое тоже бывает. По поводу замены обеспечения исполнения контракта, да?

Замена возможна только с одновременным уменьшением размера такого обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств. Дальше. Заказчик не вправе отказать в принятии обеспечения, обеспечения контакта, если поставщик решил его поменять. То есть, соответственно, заказчик должен пойти навстречу и заменить обеспечение исполнения. Притом, вот у нас в законе конкретно,

основания для того, чтобы заключить дополнительное соглашение да, и изменить способ обеспечения исполнения, такого нет. Да, то есть у нас законодатель не прописал такую норму. То есть как мы, соответственно, можем это сделать? Можно это сделать, либо просто официально обратившись к заказчику, да, то есть составить письмо на бланке организации и прописать, что в таком-то контракте указать все реквизиты, да,

что было предоставлено обеспечение, например, в виде банковской гарантии, и просим заменить его в связи с тем, что там первый этап был исполнен в полном объеме без неустоек, да, вот, и, соответственно, просим заменить, например, банковскую гарантию на денежные средства, ну или наоборот, да, как кому удобнее. Вот. Это один из вариантов. Да, к этому письму можно приложить как раз таки акты да, об исполненных уже

работах либо поставленных товарах вот и соответственно попросить у заказчика о замене обеспечения тем не менее если самое главное чтобы в проекте контракта изначально заказчик такую возможность предусмотрел то есть внимательно смотрите саму документацию когда вы хотите участвовать до да, в закупке

Самое главное, чтобы это было прописано в документации, в проекте контракта, что такая возможность в принципе есть, да, она существует. Если это прописано в проекте контракта, то никаких причин для того, чтобы это не сделать нет. Соответственно, вы можете совершенно спокойно обратиться к заказчику и заменить обеспечение. Уменьшение размера обеспечения производится пропорционально стоимости исполненных обязательств.

До 31 декабря 2020 года при закупках у субъектов малого предпринимательства заказчик может не устанавливать требования обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, кроме случаев, когда установлен аванс. Да, это у нас часть 64, статьи 112, закон 44 ФЗ. Далее.

И у нас в 2020 году появился особый порядок да, для субъектов малого предпринимательства, что они могут, им разрешили не платить. То есть раньше это касалось только обеспечения исполнения контракта, сейчас разрешили не платить и обеспечения гарантийных обязательств. То есть особый порядок заключается в том, что вместо обеспечения исполнения контракта, либо гарантийных обязательств,

Субъект малого предпринимательства может подтвердить свою добросовестность. Часть 8.1 статьи 96.44. Закон. Как он подтверждает? Он предоставляет на стадии заключения контракта, если мы говорим об обеспечении исполнения контракта, он предоставляет сведения о трех заключенных контрактах

они должны быть полностью исполнены, без неустоек и штрафов, да, и они должны быть в обязательном порядке находиться в реестре контрактов ЕИС. И сумма таких контрактов она не должна быть меньше, чем начальная максимальная цена контракта. И, соответственно, ранее эту возможность применяли только к обеспечению исполнения, сейчас можно и к обеспечению гарантийных обязательств.

Какие здесь есть нюансы? Да? Смотрите, во-первых, те контракты, которые вы предоставляете в качестве подтверждения добросовестности, они должны быть в полном объеме исполнены, либо расторгнуты по соглашению сторон и полностью оплачены и значит, внесены в реестр контрактов заказчиком и находиться, соответственно, на статусе либо исполнение завершено, либо исполнение прекращено

и значит эти контракты соответственно в сумме должны быть не меньше начальной максимальной цены закупки и смотрите у нас вот такая была такой вопрос был да

от наших читателей, что если, например, контракт был расторгнут из-за пандемии, да, но частично выполнен в полном объеме, ну, то есть вот этот вот, например, один этап контракта да, был полностью выполнен, исполнен со стороны поставщика и оплачен со стороны заказчика. Можно ли такими а, контрактами подтверждать добросовестность, да, частично исполненными? А, наше экспертное мнение, что да, можно

но только на ту сумму, на которую был расторгнут контракт. То есть, соответственно, та сумма исполнения обязательств, которая была полностью исполнена и оплачена, идет в зачет. То есть, если вы показываете такие контракты, то они по сумме должны быть не меньше начальной максимальной цены контракта. То есть это не вся цена контракта, да, а только цена исполненного контракта. То есть, та сумма, на которую было

расторгнута, расторгнут контракт, да, сумма дополнительного соглашения, которая в итоге образовалась у контракта, то есть она фактически выполненная работы. Далее. Когда обеспечение исполнения может быть снижено, а гарантийных обязательств отменено? Итак, у нас в двадцатом году разрешили.

При помощи закона 124 ФЗ он ввел обратную силу по поводу обеспечения контракта и гарантийных обязательств. То есть заказчику разрешили распространить эту норму на контракты, которые были заключены до апреля месяца, да, когда вот у нас вышел 124 ФЗ 24 апреля.

Вот. И, то есть это нововведение по замыслу властей должно быть направлено на поддержание финансовой стабильности поставщика и, соответственно, заказчик, он может даже на контракты, которые действовали ранее да, и длятся еще сейчас, отменить обеспечение гарантийных обязательств, либо уменьшить сумму обеспечения исполнения контракта.

Такого прецедента вообще не было раньше. То есть вот это вот, так скажем, новое такое веяние, да, связанное именно с коронавирусной инфекцией. То есть что разрешили делать заказчикам в отношении уже заключенных контрактов? А немножко про гарантийные обязательства. Давайте еще поговорим, да, когда в принципе

возникает требование о гарантийных обязательствах, и заказчик его может установить. На товары значит, устанавливаются требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку, это конкретный временной период, к объему предоставления гарантии качества, например, на комплектующие у товара, и гарантийному обслуживанию, то есть безвозмездное устранение недостатков после приемки в течение гарантийного срока.

В отношении работ, гарантии качества работ, гарантийному сроку на результаты работ, на товар, поставляемый в ходе работ, гарантии качества распространяются, да и гарантийному обслуживанию результатов работ, если недостатки выявлены после приемки, но в течение гарантийного срока. В отношении услуг.

Требования о гарантийных обязательствах возникают гарантии качества услуги, гарантийному сроку, то есть период, когда сохранится качество оказанной услуги, к объему предоставления гарантии качества на товар, который предоставляется в ходе услуг, и гарантийному обслуживанию в отношении результатов услуг. На машины и оборудование, в том числе новое, гарантии могут быть установлены

к товару и а, также к предоставлению гарантии производителя, гарантийному сроку от 1 до 2,5 лет, на а, электронное оборудование, детали либо комплектующие, объем предоставления гарантии качества и а, гарантийное обслуживание к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока.

Но, еще раз повторюсь, да, сейчас заказчики могут не устанавливать обеспечение гарантийных обязательств вообще, в принципе. То есть им дали такое право, соответственно, они его могут использовать. А по поводу примеров из практики судов и ФАС в отношении гарантийных обязательств.

Значит, гарантийный срок по контракту не может быть больше продолжительности, чем гарантия производителя. Ну вот нормативку вы видите указанную на слайде, да, то есть это постановление 9-го арбитражно-апелляционного суда и также касационное определение Санкт-Петербургского городского суда. Срок службы и гарантийный срок – это не одно и то же. Участник подал жалобу на действие заказчика при закупке кресел

и uh, указав, что срок службы – это не uh, гарантийный срок, что он гораздо дольше, и заданная производителем календарная продолжительность эксплуатации мебели uh, от начала до наступления предельного состояния, при котором детали и узлы uh, могут начать представлять опасность для жизни. То есть срок службы – это uh, гораздо дольше, нежели чем гарантийный срок. Uh, далее.

Также еще один предел, пример из практики. В ходе работ по контракту подрядчик выполнил строительные работы и обязательство заказчика произвести оплату, оплату выполненных подрядных работ, основание сдачи результата работ. И в пределах гарантийного срока выявились недостатки и дефекты. Но значит, на основании постановления арбитражного суда

было доказано, что заказчик обязан оплатить выполненные работы вне зависимости от вот этих вот этих обнаруженных да, недостатков в пределах гарантийного срока на работу. То есть фактически выполненные и принятые работы, они должны быть оплачены в любом случае. Давайте перейдем к вопросам. Что у нас по вопросам сегодня?

Какую сумму брать к расчету по трем контрактам? Сумму НМЦК по контрактам или сумму фактически исполненных обязательств по контрактам в случае закупок без фиксированного объема? Да, смотрите, вы берете не сумму НМЦК, вы берете сумму самого контракта. То есть ваш контракт

которым вы хотите подтвердить да, свою добросовестность, должен быть исполнен на определенную сумму. Да. Сюда же могут входить а, те контракты, которые были расторгнуты по соглашению сторон. Да. То есть они, ну, они должны быть полностью исполнены без нареканий, да, то есть без неустоек и штрафов

вы берете, соответственно, такие контракты, можно же не только три, можно больше взять, да? то есть за три года вы должны набрать столько, такое количество вот таких вот исполненных контрактов, чтобы закрыть нам ЦК закупки, да? вот, то есть это основной момент. Можно брать и такие, и такие, и насколько я знаю, что на площадке вы прямо добавляете, ну вот,

я знаю, что у Сбербанка и у РТС так реализовано точно, что вы прямо щелкаете на этот контракт, да, вы добавляете эту запись реестру, прямо из реестра контрактов она подгружается. То есть, если контракт находится на статусе исполнения завершено» либо «Исполнение прекращено», но они зелененькие, да, то, соответственно, ЭТП дает их вставить для того, чтобы подтвердить свою добросовестность. Понятно же, объяснила, да?

Так, да, не на сумму НМЦ, абсолютно верно, да. Так, коллеги, ну, я вижу, что больше вопросов нет, тогда давайте будем прощаться. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, информация была полезной. Всего доброго.